Проект Альфа Гейм на канале Виталкоу представляет. Приветствую вас, меня зовут Виталий Ковалев и я ведущий канала Виталков, на котором рассматриваются разработки компьютерных игр и все, что с ними связано. Это 26 урок по Unity из цикла уроков по созданию игры Space Shooter, в котором мы уберем устаревший GUI-текст и заменим его на новый компонент текст на основе Canvas. Также модернизируем вот данных, создадим кнопку, которая будет реагировать на нажатие с экрана телефона и выполнять перезагрузку игры. В нашем проекте мы используем три устаревших компонента GUI Text, который использовался нами в начале создания проекта для отображения сообщения об окончании игры, о перезапуске уровня и показывал нам количество набранных очков. Как я говорил раньше, компонент GUI Text считается устаревшим и поэтому мы сделаем небольшой обгрейд нашего кода и заменим GUI -Tex на Text на текст, который создается на основе Canvas. Давайте добавим компонент Text из раздела UI интерфейс пользователя. Как вы видите, компонент текст стал дочерним объектом компонента Canvas, так и все последующие добавляемые объекты, входящие в раздел UI, будут автоматически создаваться дочерними объектами активного компонента Canvas. Напомню, что компонент Canvas представляет собой абстрактное пространство, по сути слой, в котором происходит настройка и отрисовка интерфейса пользователя. Но вернемся к созданному объекту текст и переименуем его в Game Over Text. Он будет служить заменой старому Game Over Text, типа GUI текст В поле текст введем содержимое Game Over Text. Цвет текста сделаем белым. Увеличим размер до значения 70 и выберем белый цвет. Поднимем текст выше, изменив значение оси Y на значение 115. Свойство Alignment выровняем текст по центру относительно вертикали и горизонтали. Свойство Horizontal Overflow установим значение в Overflow. Свойство Vertical Overflow установим значение Overflow. Overflow означает, что текст будет автоматически растягивать область видимости и будет всегда виден как по горизонтали, так и по вертикали. Старый компонент GUI TEXT GAME OVER TEXT удалим. Выделим GAME OVER TEXT, находящийся на Canvas и сделаем его дубль. Затем переименуем его в SCORE TEXT. В свойстве TEXT напишем счет. Размер сделаем 30 и при помощи пресета выравнивания выравняем его по левому верхнему краю. В свойстве ALGEMENT укажем выравнивание по левому верхнему краю. В свойство POSTX установим значение в 90, а POSY в минус 20. Это необходимо для создания отступов от краев. Контейнер DisplayText можно удалить со всем его содержимым. Что касается текста, это все. Теперь приступим к созданию кнопки. Так как мы модифицируем игру под мобильную платформу, нам необходимо пересоздать десктопный интерфейс ввода данных подвод данных с экрана мобильного устройства. Для этого нам необходимо создать кнопку загрузки уровня, нажимая на которую он будет загружаться. Давайте добавим объект Button кнопка, из раздела UI, назовем его Restart Button. При помощи пресета выравнивания выровняем кнопку по центру, для этого нажимаем пресет удерживая клавишу Alt. Чтобы придать кнопке уникальный вид, я создал в Photoshop графическое представление кнопки на прозрачном фоне размером 500 на 70 пикселей и сохранил ее с именем button.png. В Unity на вкладке Project у меня есть папка My Image, в которую я и перетяну текстуру для кнопки. Если выделить кнопку в окне предварительного просмотра, вы увидите, что у нее отсутствует прозрачный фон. Это связано с типом текстур, используемых в Unity. В свойстве Type нам нужно выбрать значение Sprite 2D int UI. Название значения говорит само за себя, а именно, что оно может применяться к графике в 2D режиме и для UI интерфейса пользователя. Также установим свойство SpriteMod в значение Multiply. Это значение подразумевает, что в графическом файле содержится несколько изображений, например, вид кнопки когда она нажата и когда отжата. Исходя из этого в редакторе активируется инструмент слайд нож. Если в свойстве Sprite Mode установлено значение сингл, то нож не будет активен, так как подразумевается, что у нас одно изображение, которое нет необходимости резать, а вот в режиме мультипли нож как раз активен. Но так как у нас все же одно изображение, но мы хотим воспользоваться ножом, мы и выбираем режим мультипли. Чтобы применились изменения, нажмите кнопку Apply. Теперь откройте редактор спрайтов, нажав на кнопку Sprite Editor. В редакторе выберите инструмент Slice и нажмите одноименную кнопку Slice. При моих настройках ножа будет предложена автоматическая обрезка пустого пространства. Также можно указать область, которая будет реагировать на нажатие. Для этого в редакторе укажите значения для свойства Border. Я укажу их при помощи направляющих. Чтобы применить изменения, нажмите кнопку Apply в окне Sprite Editor. Закроем редактор спрайтов и обратим внимание на нашу кнопку. У него появился элемент с номером 0. Это номер элемента изображения в главном изображении. Если бы у нас было несколько нарезанных изображений, они бы имели номера 0, 1, 2, 3 и так далее. Давайте перетянем элемент 0 на нашу кнопку в свойстве source image. Как видите, изображение применилось к кнопке. Обратимся к объекту текст нашей кнопки и сделаем размер Shift 20, цвет бирюзовый, а надпись кнопки будет перезагрузка. Выровняем кнопку по центру и сделаем ее размер 400 в ширину и 60 в высоту. С кнопкой мы закончили. Теперь давайте откроем скрипт Game Controller, который отвечает за вывод сообщений и показ кнопки перезагрузки. В нем необходимо сделать несколько правок касательно наших изменений. Для начала давайте добавим ссылку на библиотеку Unity Engine UI. Чтобы получить доступ к компонентам UI. Затем изменим тип публичных переменных с GUI text на обычный текст. А переменную RestartText закомментируем везде, где она встречается в коде. Внутри функции Update мы писали обработку события нажатия клавиши R, чтобы перезагружать сцену. Также закомментируем ее. Теперь нам нужно написать обработчик события нажатия кнопки. Для этого давайте сначала добавим публичную переменную RestartButton, типа GameObject, в которую позже передадим ссылку на нашу кнопку. Перейдем к условию проигрыша игры и напишем код, отображающий кнопку на экране. Метод setActive делает объект активным и видимым, если передаваемое значение true. В начале игры внутри функции Start установим для кнопки setActive в значение false, чтобы кнопка не была видна. Теперь нам нужно написать отдельную функцию, которая будет производить загрузку уровня по нажатию кнопки. Для этого объявим функцию Restart Game и перенесем из функции Update код загрузки сцены. На этом кодинг закончен. Перейдем в Unity и назначим кнопки RestartButton события перезагрузки. Для этого выберите кнопку в разделе OnClick, нажмите плюс, выберите объект GameController, к которому прикреплен одноименный скрипт. Это даст нам возможность воспользоваться его функцией Restart Game. Таким образом, мы привязали функцию к событию нажатия на кнопку. Следующее, что надо сделать, это передать ссылки на текстовые надписи и кнопку. Выберите объект Game Controller и перетяните объекты.